Соединенные Штаты Америки, 1870-е годы. Эдвард Оуэнс, простой рыбак, ловец устрицы из Вирджинии, больше не может зарабатывать деньги честным путем. Экономический кризис достиг своего апогея. Оуэнс решается на отчаянный шаг при помощи огромного лодочного дробовика. Это вот реально такая огромная бандура, mm -hmm. кто на уток охотятся. Страшная штука. Он начинает грабить небольшие торговые суда в заливе Чизапик. Таким образом, он стал самым последним пиратом в истории Америки. Потому что он дожил до 20 века. В этой истории примечательны две вещи. Первое — это выдумка от начала и до конца, uh -huh. то есть такого человека не существовало. И второе — про него была статья в Википедии. Почему нет? Это хороший миф. Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. За микрофоном, как всегда, я, Александр Головин. И сегодня со мной в студии Мегабайт Медиа находится Аня Бирюкова. Аня — дипломи... одна из первых дипломированных магистров по научной коммуникации в России. Привет. Здравствуй. Спасибо, а... что позвали. Спасибо, что согласилась прийти и подвинула все свои дела. Да, да. А, у нас сегодня небольшой праздник, можно сказать, юбилей. У нас десятый выпуск. Фу. Да. Фу. А, это на самом Фу. деле... Бинарный. Да. Отлично. Теперь все номера выпусков будут двузначные отсюда и впредь. И... На самом деле, все это. И чтобы трехзначные, и чтобы и дальше. Спасибо. Или потом, там, точка а, 1, точка спасибо 2. за поздравления. На самом деле, первые 10 выпусков прошли очень быстро, даже вообще, мы практически не заметили, как они случились. И я думаю, самое время сказать и всем напомнить, что подкасту очень нужна поддержка, и для того, чтобы протянуть еще 10 эпизодов, нам очень-очень нужна помощь. И лучший способ помочь это стать патроном проекта на сайте Patreon. По адресу patreon.com slash скритмаус там, в общем-то, все легко и понятно. Нужно нажать огромную оранжевую кнопку, выбрать удобный для вас уровень, и таким образом вы а, сделаете так, что подкаст просуществует еще, возможно, 10 эпизодов. А, времени всего подкаста, в общем-то, не хватит для того, чтобы описать, насколько это важно, поэтому я просто еще расскажу. спасибо всем тем, кто нас уже поддерживает. Кстати, Аня, ты одна из них, спасибо я тебе надеюсь, вы Меня послали не потому, что я поддерживаю. Нет, вас, не поэтому. Нет. Вы этого заслуживаете, это правда. Спасибо. Если вам нравятся критмы, то, пожалуйста, поддержите нас, это очень важно. И как вы могли догадаться из этого вступительного зачина, мы сегодня поговорим про Википедию. Аня, нужно, наверное, сразу людям рассказать, почему мы говорим о Википедии с тобой. Да, действительно, много у кого это вызовет вопросов, особенно у сотрудников Vigimedia.ru. Uh, я википедист с некоторым стажем, uh, просто Википедия — это часть моей работы, я очень тесно с этим связана, и uh, из-за такой плотности взаимодействия, ну, фактически по 8 часов в день, <laughs> то есть, я в целом uh, довольно неплохо в ней разбираюсь, очень сильно в это втянулась, и помимо там, своей работы я в том числе в рамках магистратуры делала несколько исследований. Например. То есть uh, ты... Википедист со стажем. Ну, с небольшим, на самом деле. Ну, смотри, Википедия, на самом деле, тоже скоро уже юбилей, и скоро 18 лет. Вот. 18 не юбилей. Ну, совершеннолетие, давай так. Да. Руки немножечко помоложе, ну, русскоязычный раздел, поэтому есть, в общем-то, люди, которые, собственно, начинали этот русский, русский раздел, по-моему, с... вот я боюсь ошибиться, но... Пятый или восьмой год, вот я... Сейчас прям сходу не скажу, там там какая-то очень сложная история. То есть сначала подали на регистрацию, потом зарегистрировались. То есть дата, дата подачи документов одна, дата запуска там другая, третья. Вообще изначально... Ну, неважно, 18, ну, 18, 18 лет Ну, 18 лет, да, нормально. То есть как бы есть люди, которые, о, боже мой, родились уже при Википедии, и они уже вполне себе... Уже взрослые, с ними есть о чем поговорить. И они даже могут что-нибудь рассказать из того, что они вычитали. В Википедии. В том числе, Да. Ну, вот давай я расскажу, почему мы вообще решили об этом поговорить. Это, на самом Конечно. деле, довольно частая тема для обсуждений, как я успел вот за почти неделю подготовки Ого. понять. да. да? да а, и Википедия вообще обладает такой немножко странной репутацией, весьма двоякой. То есть, с одной стороны, все ей пользуются, и если кто-то говорит, что не пользуется Википедией, то он либо, не знаю, вообще не выходит в интернет, либо врет нагло, да. А, а с другой стороны, все ее постоянно ругают и говорят, вот какая она плохая, Википедия, там все, там ошибка на ошибке, там не точно ее редактирует любой дурак. В общем, мы как раз хотели сегодня, вот, чтобы ты дала некоторый такой внутренний инсайт Ага. как Википедия на самом деле работает, и попытаемся какие-то мифы, может, подтвердить или разоблачить, не знаю, как получится. Стараемся. Я на самом деле не вижу противоречий между выражениями, что, типа, каждый человек ее пользуется и каждый ее ругает. Это нормально для ну да. развития. Ну, то есть, если ты чем-то пользуешься часто, и тебя что-то не устраивает, то, естественно, ты будешь пытаться а, всеми возможными способами как-то это улучшить. А для многих людей единственный возможный способ просто поругать. Вот, потому что все остальное, там, написать какой-нибудь покрепорт, написать статью, написать еще что-нибудь, это, да, это, это уже другие усилия, это другой уровень. Вот, поэтому то, что ругают, это, в принципе, признак того, что это, это нужная вещь. Соглашусь, в принципе, да. Ну, как уже было сказано, все и пользуются. Среди что вот какой такой научно-популяризаторской тусовки есть мнение, угу. ну, в общем-то, не безосновательное, да, угу. что если человек, который снимает научно-популярный ролик, он внизу там принято, да, типа как косить под научную работу. Он приводит ссылки, которыми он пользовался. Mm -hmm. И если там внезапно затесалась 1, 2, 3, 20 ссылок из Википедии, то ему скажут: чувак, ну типа, ну это либо лень, за да, либо зашквар. А, как так вообще можно? А, вот как ты относишься к подобному явлению, если научно-популярный блогер там, с миллионной аудиторией, например, mm -hmm. берет ссылается на Википедию? Uh... Я тут встретила ссылку на Википедию в, в книжке, которая была э, проверена на, научным редактором. Ага. Check. Вот, я пошла посмотрела, что там. Это была англовики, это была полная статья с, со статусом, с большой подборкой ссылок. И, в общем-то, э, есть определенные э, ну, критерии, наверное, ну, признаки, по которым можно сказать, что Вики, статья хорошая, и на нее ссылаться абсолютно нормально и даже здорово, потому mm -hmm. что это, по сути, является, ну, вот, э, обзорной вещью, ну, вот, есть там, в Scopus Web of Science есть какие-то обзорные статьи, которые собирают все материалы предыдущих публикаций и делают какой-то ликбез. А Викпедия, вот некоторые викистатия, по сути, то же самое. То есть это просто открытый доступ, это не вот эти вот дорогие доступы в Web of Science, и ты такой сидишь и думаешь, боже, сколько денег, за что? А фактически все вот оно перед тобой, и ссылки на работу тоже есть, и работа проверена условно, и все это нормально. Но другое дело, что в этом надо разбираться, и это вопрос больше профессионального сообщества, потому что, как показал мой опрос, который я делала, да и вообще это, ну, то есть это было хорошим предположением и витало в, как в, в обществе вообще, но... Это было проверено с помощью статистики, с помощью статистического опроса. Я спрашивала специалистов, которые с высшим образованием, как они относятся к Википедии, ну и вообще там энное количество утверждений, на которые они должны были дать ответы. Так вот, оказалось, что, например, они действительно могут прочесть какой-то факт, то есть они в случае, там, если им надо что-то узнать, они обращаются к Вики, но при этом им совершенно не важно, есть ли там ссылки. Ага, вот так даже. Да, то есть это, это специалисты с высшим образованием, на mm. То есть как бы им... Ä, при, при этом, опять же, они говорят, например, что там раздел англовики, он си сильно лучший, наш похуже, и мог бы там быть и лучше, и полнее, еще что-то в этом духе, но при этом как бы о том, что у статей, например, есть статус, и вообще никто не знает. Я тоже не знаю. Вот. Так что тебе придется пояснить, что это такое. Да. Так, это все на самом деле очень... Очень, очень долгий большой разговор, но давай... Ну, да, да, давай коротко, что такое статус, <laughs> чтобы мы понимали. Uh, я, ну, мое видение, типа, uh -huh. есть статьи проверенные, есть статьи не проверены. или там, uh, ну вот, насколько я знаю, сейчас даже некоторые статьи в англовике, по крайней мере, консервируются, типа, что uh -huh. их нельзя изменять, а если изменений кто-то вносит, то это не показывается всем пользователям сразу, а идет куда-то сразу ну, в обсуждение для внутренних там, википедистов. И только потом через 10, 20, 30 проверок может стать типа общественным достоянием. Или я все неправильно понимаю, наверное, судя по твоему выражению лица. Нет, я, я на самом деле... Я могу сказать, что Вики за это время стала таким просто огромным чудовищем именно с точки зрения ну, как бы, разработчиков. Uh -huh. То есть там такое количество всяких инструментов, понапихано, что на самом деле ты можешь мне что-то сказать, а я об этом даже могу не знать. То есть э, есть энное количество инструментов, которыми, условно, ты пользуешься, и там, ну, как, как базовый э, пользователь, как э, продвинутый пользователь, как там википедист со стажем, и как там, условно, разработчик, и там дальше еще как градация есть. Вот. Там, например, энное количество ботов, которые э, ходят по статьям и делают разные. Они могут проверять ссылки на наличие того, что они доступны или недоступны, и делать архитекты, например а, могут а, расставлять категории там если потребуется могут там еще что-то делать то же самое относится например к правкам я потом расскажу чуть попозже вот а по поводу а, консервации а, на самом деле а, это... Это, это, это так и не так. А, то есть для... С Википедией все время. В... Блин, а, так, да. о, о, о, я, я, я очень люблю говорить, что синоним Википедии не очевидность. Ну, не это, очевидность. Ну, это, да, это, это правда, потому что ты, ты пытаешься разобраться, имея уже там какой-то типа, десятилетний стаж. И ты такой, типа, что за черт? Какие карты вы что придумали? Почему это так тупо выглядит? Вот. А потом ты такой, а, нет, нормально, смотри, хорошо получается. Вот, ты, ты сначала проходишь этот этап, знаешь, у тебя, короче, гнев, отрицание, вот это все, а потом ты такой, о, принятие, хорошо, надо этим пользоваться. Какой из этапов правка? Ну зависит от. Uh -huh. вот. Последнее, с чем я разбиралась, позиционные карты, там теперь вот карточка, и внизу может быть карта вплоть, до... то есть там по району, uh, точка, uh -huh. а потом близкое приближение улица прям красивенько. Вот. Понятно. Вот. -ма -ма -ма Мало где видел, но да, это запустили. вот а, Давай сразу вернусь к статусам, потому uh -huh. что это а мы уйдем и забудем. А, видели звездочки у статей? Нет. Ха. А потому что их делают так, что их нигде не видно, хорошо. Есть на самом деле три, три места, где можно выделить эти звездочки. Сверху, где заголовок, там сбоку получается с крайнего есть звездочка, если она есть, если статья статусная. Внизу статьи плашка, что эта статья входит в такой-то раздел. Mm -hmm. там. Ну, это избранные, хорошие, добротные. А -а -а. Сложно. Uh, и еще звездочка может стоять, где список языков, на которые, пере... ну, которые есть в других языковых разделах. То есть, если, например, статья на русском, у нее там английский, немецкий, датский, еще что-нибудь в этом духе, uh, где-нибудь стоит звездочка, это значит, что в том разделе она имеет статус. Ага, Ее можно посмотреть, она будет хорошей, типа, типа проверенной. Там uh, механизм проверки такой, что например, у тебя есть условная статья, есть какие-то критерии, uh, по которым uh, оценивается эта статья. Ты можешь там написать uh, текст. Он у тебя хороший, он у тебя там подтвержденный, куча источников, вот, и потом ты, например, смотришь, э, что, э, ну там. Да. Подподаешься на статус, ты смотришь, какие там критерии, под какие критерии, какой статьи подходит твоя, и делаешь заявку, говоришь, что типа, вот гайс, я написал, я сделал, вот uh -huh. посмотрите, что-то можно поправить, там проходит какое-то рецензирование, тебе что-то дают какие-то советы, ты дорабатываешь, а потом, если все нормально, подходит человек, который имеет äh, äh, права. Äh, ну, как бы делать итоги, подводить итоги uh -huh. и, соответственно, присваивать. Он говорит, что, типа, ну да, человек все сделал, все формально, фо формально, все хорошо, мы присваиваем статус вперед. Я не часто, ну как бы, э, ст статей не очень много, э, которые получили статус. Э, и, честно сказать, на мой взгляд, человек, у которого первое образование редакторское, издательско-редакторское, я большую часть из них смотрю сквозь пальцы, потому что, ну, ну все-таки Википедия, она не про, не про профессионалов, она про любителей дизайна. Вот, поэтому там все очень сложно. Это, это настолько неструктурированная информация, что ее очень сложно найти. Да, я понимаю. И... Ну ладно, да, давай тогда э, просто зафиксируем, да, что Сам, есть. Самое важное. Можно посмотреть, да, на наличие звездочки, и если она есть на странице, то можно говорить, что эта статья хорошая, и на ней не зашкварсоваться. Ну это уже некоторый уровень такой вложности. Люди же, когда видят ссылки на Википедию, они не переходят по ссылкам на Википедию, не смотрят, что там за звездочки или еще что-то. Они говорят: "Ссылки на Википедию? Вы что вообще офигели? Типа нет такого не надо, да? Вы тут либо делаете нормальный разбор предмета, либо вообще не беритесь. На эту тему есть очень хорошее исследование. Я когда пару лет назад делала обзор оказалось есть большие отчеты, которые выпускает Wikimedia Foundation, собственно фонд, который занимается развитием этого всего безобразия. Они писали про то, что у них есть кризис идентификации, кризис доверия. То есть это как бы штатовская даже проблема, не то что наша. То есть вот оригинальная Вики, это в том виде, в котором создала, в том виде, в котором ну, она, самое главное, она самая большая. На минуточку у нас сейчас полтора миллиона статей у них рубеж в 2 миллиона преодолелся, по-моему, в 2007 году. Ну, то есть, то есть в англоязычный в англоязычный... гораздо гораздо больше. Статей, ну, конечно, в ты представь, сколько ну, людей говорит по-английски, собственно, ну, да. это все прямая зависимость. Вот, и uh, у них... У них в фонде, собственно, есть группа, которая занимается продвижением, э, репутации вот этим всем, и они говорят про то, что даже у них есть проблема на то, что, типа, ссылаться на Вики — это, типа, плохо-магетон, и... Ну, то есть это, как бы, э, очень... Э, просто, не, не знаю, лю любить нельзя ругать, вот это вот. Это странная, странная проблема, когда такой репутационный больше вопрос. Но в целом... Ну, Но это нормально. Я вот... Я вот чего не понимаю, когда говорят, что ссылаться на Вики — это зашквар. А, угу. Просто человек мог бы пойти, ну, там, сделать несколько дополнительных шагов, да, вместо того, что сослаться на Вики, просто скопировать ссылки, которые, на которые ссылается статья из Вики. И как бы сослаться уже не на Википедию, а на угу. те первоисточники, которые используют статья в Википедии. И, по сути, он сделал то же самое, ну, на самом деле, только даже хуже, потому что он предлагает, как бы, зрителю, читателю, там, слушателю или еще кому-то самому пойти да, и проделать всю ту же самую работу, которую уже проделали википедисты, просто заново. Одному. А, это сложно. И <laughs> я вот не понимаю, почему так. То есть, э, как бы ссылаться на ссылки, которые используют Вики, это нормально, а на саму Википедию нет. Ну, это вот просто. Это обычный репетационный момент. Пожалуй, да. А, давай вернемся тогда вот к этой истории, которую я вначале рассказал. Да. А, это я, я это прочитал на Википедии. Я <laughs> не это самое забавное. А, на Википедии есть статья о самых известных. Как это по-английски называется, Холкс, как по-русски. Uh, утка, ну, да. ну типа выдуманные Подложные, истории. Подложные, да, да. Специально выдуманные, в общем, истории, которые подаются под видом правды. Uh -huh. И на Википедии таких много. Ну, uh -huh. ну, по крайней мере, там штучек 10 точно наберется таких вот интересненьких. Uh -huh. Конкрет, конкретно эту придумали студенты под руководством одного профессора, который вот решил таким образом преподавать цикл про историю. Uh -huh. Он решил, что вместо того, чтобы рассказывать людям, как их обманывать, давайте попробуем сами сварганить какую-нибудь ложь. И он задал задание просто придумать историю, сфальсифицировать доказательства, угу. завести страницу в Википедии про это, а потом сделать блог и добиться того, чтобы какие-нибудь новостные издания про это писали. Угу. Что, собственно, и произошло. Вот ровно в таком порядке, да, они завели блог, они подделали завещание, завещания, всякие такие вещи, да, аутентичненько, в общем, подошли к вопросу, составили документы специальным, специальным образом. Завели страницы на Википедии, собственно, пользователи Википедии это все, естественно, проверяли, нашли эти первоисточники, нашли блог, mm -hmm. а, якобы, да, в котором там родственница этого человека вот это все описывала. А, ну и, естественно, оно что, да, похоже на правду, значит, правда, значит, на Википедии это будет. А, и получ... а потом, естественно, выяснилось, что это все обман и постановой. Это рождает кучу вопросов в духе того: что А можем ли мы вообще доверять тому, что на Википедии написано? А, если цитирую любой дурак, может и редактировать. А, или вот таки... она уязвима для подобного рода вещей? Нет, первый вопрос, кого ты цитируешь? А... А, я могу сказать, кого. А... О, господи, я постоянно забываю его фамилию. А, Владимира Соловьева, собственно. А, ну... а, очень одиозного российского журналиста. А, действительно, в рамках Википедии, например, он не является авторитетным источником, поэтому можно цитировать. По поводу Вики, смотри, Вики является производной от медиа. То есть вики это не первоисточник, вики uh -huh. это фактически компиляция того, что происходит где-то вовне. То есть основная, немножко перефразируя господина Соловьева, на главной странице написано, что Википедия может редактировать каждый. Это ее базовый принцип, за который ее, собственно, ругают. Что как же так? Сейчас типа придут и наредактируют. По поводу того, как можно проверять эти правки, я, наверное, чуть попозже скажу. Там очень большой механизм, и он очень круто работает. А, по поводу, а, почему мы можем ли мы доверять? А, смотри, а, статья на вики может появиться, а, когда она соответствует определенным критериям. Эти критерии являются такой а, консенсусной частью вот всего Вики-сообщества, которое обсуждает это, оно обсуждает правила и говорит: типа, у нас есть такой прецедент. Uh -huh. а, допустим, у нас будет что-то еще. Давайте мы придумаем какие-то критерии, а, по которым мы будем говорить, что вот это значимо для Вики, а вот это незначимо. А, вот сейчас, например, а, очень странное то что, то, что я встречала, это а, это, это, это, это Вики, ну, как бы у всех а, языковых а, разделов есть какие-то, ну, вообще Свои у сообщества есть, есть особенности, да. Вот в Ру Вики, например, на полном серьезе идет обсуждение о том, а, какого размера события, трагическое событие может быть значимо. Ну, вот сколько погибших будет Будет, ну, после Кемерова, понятное дело, а -а -а. сколько будет значимо для того, чтобы написать э, в, именно статью, а что просто там для, например, проекта Вики новостей подойдет. То есть, Вики-новости это очень хорошая вещь, куда может попасть примерно все. А вот статья это уже. То есть Вики-новости не является Вики-Статьей. Это важно понимать. Вики-новости это обычный место Опять же, он есть не во всех языковых разделах, он есть там, где есть человек или там группа людей, которые готовы это вести. Понятно. Есть очень крутой ударник этого дела, и он, он молодец Вот, и, собственно, есть определенные критерии Для кого-то они очень подробно расписаны Для кого-то они довольно универсальны Например, для многих людей действительно расписаны Например, фан-факт, в Рубике есть критерии значимости для там, политиков, ученых, для порноактеров. Да, есть... Какие Почему критерии нет? значимости для порноактеров Я не писала, я не могу тебе сказать. А, жалко. Но, но они на той же странице, где и остальные критерии значимости, можешь посмотреть. А ну, там, а, вообще, политики, это... ученые, порноактеры. Да. Ну, да, да, да, да, там большой список, в том числе и этот, да. Вот. Почему нет? Потому что, ну, это же тема значимая, интересная, там футболисты, Конечно, да. там популярные там, какие-то личности. Там, поп звезды сорян. Uh, почему не, почему не порноактеры? Вот. Uh, опять же, там есть какие-то... Uh, зависит, все сильно зависит от достижений, как ты понимаешь. Да, но, но, но прецедент есть. И, собственно, любая тема, которая появляется на Вики, она проходит такой фильтр, она должна проходить такой фильтр. То есть человек, даже не зная правил, может прийти там на голом энтузиазме, написать статью, разобравшись условно, если разберется уже хорошо, если нет, это часто бывает просто, просто как есть. Но условно, человек разобрался, написал. Uh, сделал энное количество ссылок, достаточных для... Uh, а дальше приходят люди, которые занимаются проверками. Там есть градация прав то есть, угу. вот есть просто участник, который пришел, он регистрируется или нет, неважно, потому что сохраняется Любой дурак. IP. Давайте условно называть это так, да. Вот. Есть человек, который там какое-то время уже работает, у него есть какое-то количество правок, они хорошие, он подает заявку на статус. Собственно, люди, которые там давно с другими статусами, они рассматривают, говорят, что типа, да, окей, ты нормально, на тебе подтверждающий, по-моему, опад. Uh, это когда ты делаешь какие-то правки и твои правки э, значатся как подтвержденными, то есть если ты заходишь на Вики, там есть типа подтвержденная версия uh -huh. и последние изменения, ну или да, да. что-то типа того. Вот, э, если вот э, до тебя э, были э, подтверждения, то твоя правка будет официально проверенной. Uh -huh. Вот, следующий, стан... э, с, с, следующий шаг, это когда ты можешь кого-то подтверждать, то есть у тебя есть права э, смотреть, кто какие правки внес и там тыкать в кнопочку условно подтвердить. Вот и тогда это будет уже отображаться как бы, на, на первой странице. Ну и дальше там уже под, там, подводящие итоги, администратор, там, там есть бюрократ, там есть еще много чего веселого. Вот они все занимаются очень разными вещами, ну почти. Сейчас такой фан-факт: я проверяла буквально сегодня по поводу размера этого сообщества есть такая статистика, которая учитывает по количеству правок, по активности. Так вот в Рувике. Количество людей, которые имеют правок больше 5, там от 5 до 25, их всего 4000. А людей, которые имеют 100 плюс правок, их всего 500 с небольшим. Есть... Маленькое сообщество, все друг друга знают. Ну, фактически да. Uh -huh. и, и это достаточно. И, ну, понятно, что там, опять же, там есть градации, как бы так, сферы интересов, как бы это ни звучало, да, там, типа, экспертности. Допустим, человек приходит редактировать что-то там, например, про историю, и говорит, что типа, все, я вот пишу там блог по истории, редактирую, я это как-то в какой-то степени знаю, типа, это его экспертность. Да, я возвращаюсь, опять же, к тому прекрасному факту про пирата. Да. Тут на самом деле смешная ситуация. То, что создали статью, основываясь на фактах, это нормально. То есть Вики не должна проверять первоисточники на правду. То есть по-хорошему было бы здорово, но есть какие-то формальные критерии, по которым ты говоришь, это хороший источник или плохой источник. Например, опять же, из забавных особенностей, вот в Рувике ты не можешь ссылаться на блоги, например типа ЖЖ или что-то типа того, то есть если там, например, пишет какой-то ученый и ты не можешь сослаться на него, потому что платформа, как бы, опять же не считается надежным источником. Ну mm -hmm. вот, да, здесь идет в, в Рувике идет от платформы, то есть независимо от того, кто написал, mm -hmm. то есть если платформа не очень хорошая, там, не знаю, Live, там, да, вот... Анонимные телеграм-каналы. Да, анонимный телеграм-канал, ну даже не анонимные, анонимные вообще в целом не, не считаются хорошей вещью. Но в целом, например, если, не знаю, Венедиктов напишет большое хорошее исследование и запустит это в Телеграф условно, да, то на это нельзя будет сослаться в Рувике. В Англовике это считается нормальным, там mm -hmm. смотрят на имя автора в Понятно. первую очередь. То есть там можно сослаться уже на, на блог, почему, собственно, это произошло. А, и а, здесь в, да, в данном случае, мне кажется, что эту статью можно оставить постфактум, как хороший пример а, такой... Ну, вот именно утки. Ну, то есть, это такая вещь, которая разошлась, она стала социально значимым, она была обсуждаема, то есть она подходит уже под данное количество критерий, ее можно оставить уже просто как а, факт такого одурачивания. А, забавно, как а, сам создатель Википедии, я постоянно забываю. Джимми. Это фамилия? Джимми. Ты его по имени завешь. Его все по имени называют. А, в общем, да, как Джимми в одном из интервью, вот, как он реагировал вот, на подобные истории, да, что они его пересказываю, как, как прочитал, что они его очень злят и что его, ему не нравится, когда люди так делают, потому что для него это аналог того, что если человек возьмет Мешок мусора вынесет, поставить посреди проезжей части и будет ждать, пока кто-нибудь уберет, чтобы проверить, насколько хорошо как бы, система уборки мусора работает. Я понимаю его чувства. Не зря он занялся фейк-ньюсом. У него сейчас, uh -huh. как это называется, Вики-трибуна или как-то так, у него компания, которая занимается, собственно, проверкой фактов. То есть он побежал за всеми после выборов и стал тоже делать такой проверку по Понятно. вот. А вообще, ты знаешь, какая была первая статья в РуВике? Нет. Россия родина слонов. Серьезно, да, это да. была первая статья. Ну, там, это, это, это, это отсылка к старой шутке советской еще. Но там, ну, там еще был текст Энный, но это была первая статья, да, которая была написана. Тоже очень, знаешь ли, значимый факт для Вики. И он указан, как забавно. Со Вот тебе, пример Хорошо. Вики пишут: энтузиасты непрофессионалы. То есть это люди, которые вот просто пишут, потому что им интересно, и им хочется э, внести какую-то свою лепту в проект. В распространение свободного знания, грубо говоря. Ну, непрофессионалы — это очень условно. То есть э, там все таки есть такое разделение, что э, ты можешь быть кем угодно, и твоя сфера интереса, она, в общем-то, не важна. То есть ты, например, если ты эксперт, ты приходишь и там стучишь кулаком по столу и говоришь: я эксперт, слушайте меня. А ты такой-то так кто то здесь вообще? Ну, у нас тут есть формальные критерии, следуй им, пожалуйста. Я вот. опять процитирую Соловьева Он очень сетовал на то, что он не может править, точнее, его правки в статье с его биографией удаляют. Он как бы ссылается на то, что я же эксперт в своей биографии. Да, да, удаляют, да, это странно. Нет, почему? С его позиции. Смотри, я, например, у меня был забавный опыт uh, рабочий. Я общалась неоднократно с uh, сотрудниками музеев, которые научные сотрудники, которые знают этот музей очень хорошо, которые mm -hmm. пытаются там прийти в статью и написать что-нибудь uh, действительно отдельное. Но тут как бы есть uh, несколько грабелек, на которые они периодически постоянно на наступают. Во-первых, uh, самые главные и большие грабли, которые бьют всем пол, бы никто не читает правила. Вот. Правило не читай, в Википедию редактируй просто сразу. Это же классика. Зачем читать инструкцию, если можно сразу начать... Да, потом, ой, почему меня удалили? Ну, знаешь, потому что вот тебе список критериев, почему. Потом они приходят, например, в обсуждении к статье... Да, в статье есть обсуждение. Вот, если кто не знал, приходят и там говорят, что типа, вот я специалист в этом деле, единственный в России, слушайте меня, ему такие ну, пожалуйста, оформите как надо, и мы вас с удовольствием послушаем. То есть как бы из коробки твой авторитет вообще не, не значим. То есть если ты, например, если у тебя какой-то спорный момент, у тебя есть какие-то источники и тебе нужно, допустим, поправить какую-то правку и ты вступаешь в обсуждение к этой правке и тогда ты можешь сослаться на свой опыт и сказать типа мне виднее, потому что у меня есть диплом, uh -huh. а, ну и это, например, дает тебе преимущество в том, чтобы определять, какие авторы-источники хорошие, какие плохие, то есть ты можешь сослаться там на конкретного источника и сказать, что типа вот этот дядя не очень хороший он фальсификатор вот вам подтверждение условно, uh -huh. вот, а, и тогда да, тогда это будет твоим преимуществом, но в остальных случаях, к сожалению, нет, в остальных случаях можно просто найти какого-нибудь человека, который умеет редактировать Википедию, сказать, типа, давайте я вам лучше это вычитаю, а вы это сделаете. Вот. И... А дальше уже... А дальше другие грабельки. Тоже очень любимые. Это нейтральный стиль изложения. Ага. Ну, то есть, как бы, а дальше начинается Это либо слишком рекламно, либо слишком э, много воды Либо там еще какие-нибудь а, особи, да, либо, либо страшнейший канцелярит, просто не, через который не продраться Либо еще что-то, то есть, вот как написано там, не знаю About страница, там, не знаю, музея Это же там, условно, взяли и перенесли И ты такой, типа, не, ну это так не работает а, Вот просто это приводит нас в довольно забавную ситуацию mm -hmm. а, Так как авторитет в Вики — это дело десятое, да mm -hmm. И важно именно то, что ты делаешь я прочитал довольно забавное исследование, по-моему, или 2012 года, в общем уже некоторое время прошло, mm -hmm. что каждый второй врач в Америке пользуется Википедией для того, чтобы читать о определенных болезнях. Это забавно. Это немножко, немножко страшно, совсем чуть-чуть, да? То есть получается, что профессионал врач читает статьи, написанные, ну, как правило, непрофессионалами, любителями, энтузиастами. О своей профессиональной сфере и руководствуются тем, что в этой статье написано, для того, чтобы принимать решения о своей профессиональной сфере. Это весьма. Я, я читал то же самое исследование, и там было написано, что эти данные, возможно, еще не точные, и все ну, гораздо хуже. Да, да, все, скорее всего, гораздо хуже, потому что вот у меня медицинское образование, да, я точно знаю, что. Ты читаешь врачи? статьи на Википедии? Конечно, да, да. Вот. Но ты никого не лечишь. <связываешь> Я никого не лечу, да, это, это мое оправдание. То есть, ну, хотя бывает, если человек вот просто пишет в личку и говорит, Саша, ты же врач. Медицинское образование Первого канала, медицинское да, образование да. Википедии, да, нормально. Г говорит, ты же врач и просит там... Просто сказать, типа, что с ним, да, и говорит, вот мой результат исследования, а понятия не имею, Чуть... Но ну, я иду в Википедию, читаю, и как-то пытаюсь через призму своего образования uh -huh. да, как-то пропустить все и понять, примерно, человеку сейчас переживать или можно подождать неделю. Вот ну, Такое бывает. А, и, ну, учитывая, что в Америке, да, люди так делают, в России тоже так люди делают, и это right. приводит, нас, приводит нас к другому исследованию, которое часто все обсуждают вот, в подобных диалогах, да, когда говорят о Википедии, о том, можно ли ей доверять. Uh -huh. Uh -huh. Исследования, сейчас не помню уже, то ли маркетологов, то ли социологов, uh, а, и пиар-менеджеров, uh -huh. по-моему, uh, о том, что каждое, 60% статей в Википедии содержат фактические ошибки. А, это, это так цитируется. Ага. А, я понимаю сейчас твое выражение лица, да, закатанные глаза и а, глубокий вздох. Да, я понимаю. А, ну, просто реально очень много статей начинается с того, что а вы знали, что три из пяти статей в Википедии содержат ошибки. Вот. А, и люди даже ссылаются на это исследование, на проверку. Конечно, оказывается, что все немножко не так, и нельзя так генерализировать. Мне всегда это тоже казалось довольно странным. А, то есть получается, что... Они там такое исследование провели среди статей о компаниях, либо там каких маркетинговых стратегий, что-то да, такое, да. да. И сотрудники этих компаний нашли в этих статьях некоторые неточности вот каждый третий 60% то есть 6 из 10%. И это как бы генерализуется на всю совокупность статей в Википедии. Говорится: каждая. Там, типа, все, все страшно. Вторая, все да, качетесь, даже да. больше. Как вы можете доверять Википедии? Там же ошибка на ошибке. И я сразу, как вот так, мне. Вспоминается, что с Википедии огромное количество статей, типа там, mm -hmm. не знаю... А... Ну, в РУ Вики, полтора миллиона. Да, ну вот, ну вот есть, допустим, там, не знаю, статья про углерод. Mm -hmm. Мне сложно представить там ошибки в принципе. То есть, они, конечно, могут быть, чисто там, орфографические, пунктуационные, mm -hmm. либо небольшие по смыслу, да, но в целом... А, а... может быть, устаревшие, ну что-нибудь типа. Ну, например... Ну, там статьи про совершенно что-то очевидное, вот конкретно очевидное, в котором просто ну, нельзя ошибиться, но ну, никак. Да. А, и таких статей много, да. да? Вот как ты относишься к еще, подобным заявлениям? Смотри, было очень хорошее исследование, где сравнивали качество викистатей, ну, как бы статьи в Википедии и статьи в Британике. Да, я его читал тоже. И там же давали, собственно, экспертам, там было слепое исследование, там давали статьи оттуда и оттуда, и просили проверить, и потом смотрели что получилось. Давай, оказалось... давай только, прежде чем к выводам, Немножко поясним, да. чем отличается Википедия от «Британики». Ну да, «Британика» — это очень э, такая э, базовая энциклопедия, которая, собственно... Большая советская энциклопедия, английский вариант. Да, да английский вариант, который э, отличается э, очень серьезной вещью — это научным редактированием перед выпуском. То есть это пишут специалисты, да. это редактируется, там очень, большая, э, очень большой список людей, которые отвечают за это дело. В общем, вот. как и в случае с большой советской энциклопедией, это написали ученые, либо спецы, да, либо еще да, кто-то да. потом это они же и проверили, да, и выпустили. Ну, там, ну, как бы ну, не они же, там редколлегия, там все-все-все. Ну, другие да. такие же. Да, это как в случае с научными статьями, когда там есть какое-то рецензирование. Собственно, примерно то же самое. Вот, На самом деле оказалось, что отношение, ну, какой-то вот ошибок в Британике. То есть, это, ну, там, там делали неточности и серьезные ошибки. По серьезным ошибкам, я так поняла, расхождений не было, насколько я помню. А по неточностям Википедия совсем не сильно отличалась от Британики. То есть, да, там, типа, я... маленькие какие-то. Что-то там в районе было. Типа 886. 5, ошиб... 5 неточностей, типа там какой-то вес статей в Британике, 6 в Википедии. То есть, ну, ну, там -то совсем, да, совершенно да, маленькая разница, маленькие числа, как... я не помню тоже, как. В принципе, можно пренебречь. То есть от этого исследования мы остаемся с таким выводом, что. Ну, опять же, надо, надо, помнить, что они проверяли англовики все-таки, да. что это как бы немножко другой уровень, что проверяли они там тоже какие-то. Ну, то есть не будут, скорее всего, сравнивать статьи, которые условно между собой не похожи. Ну, то есть, вот, например, там есть статья в Британике достаточно полная и какая-нибудь стаб статья в Вики, в Вики. Понятно, что ее брать не будут. То есть это речь идет о тех статьях, которые на вид все-таки хорошо выглядят. Ну то есть пох похоженькие, Да, да, да, да. Что-то, что такое же. А, ну, то есть получается. Получается, что Википедия по качеству приближается к энциклопедии Британики, которая специалистами сделана. англо приближается, это правда. Мы, например, у нас был забавный диалог с Водовозовым, когда я его спросила, собственно, как он относится к Википедии, он, переплевавшись про мет метраздел, сказал, что, типа, это, это ужас, и, пожалуйста, не пользуйтесь. Вот, что я, Смотри, я на самом деле много с кем общалась. Я общалась с девушками, которые ведут на Мочимонту, мы с ними обсуждали, мы хотели делать проект около медицинский, ну, то есть, мы хотели там сделать блок статей про, про ВИЧ. Uh -huh. У нас была такая тема. Мы... У нас на самом деле есть разработки, мы, возможно, когда-то это доделаем, но пока что это висит немножко. Я еще обсуждала с. Вот Татьяна Никонова, которая феминистка Которая занимается секс-просветом Я ей показывала результаты своей работы Показывала те статьи, которые попадают в топ И мы тоже как бы хватали за голову Потому что это очень популярные статьи И они в очень плохом качестве uh -huh. Ну то есть это вот соотношение Опять же, если немножко рассказать о моем исследовании там Получилось так, что вот из этого топ-100 25 или 26 статей были на медицинские тематики. То есть это вот просто буквально интерес читателей. Uh -huh. Это просто это, это, это максимально э, связано с их потребностью в безопасности жизни, в безопасности здоровья. Вот они идут, читают, что такое сгеймер, что такое э, депрессия, например, что uh -huh. такое какие-то медицинские э, вещества. Например, э, по-моему, афобазол был очень. Э, я не помню точно, мне надо достать, посмотреть. Хорошо. Да. Да. там, например, было отражение очень сильное от каких-то социальных громких вещей, например, про Мельдонии, тоже очень попало в топ-100. Ну, там такие вещи, а вот про, там, условно, большой блог, там, про секс, там было, наверное, десяток статей. Uh -huh. Вот от, от самых базовых до там продвинутых, <смех> продвин, назовем это так, да. То есть это, это, это, это довольно интересно, это на самом деле очень сильно объясняет а, интерес а, и популярность всяких лек лекторий, лек в смысле а, ну, а, лекций популярных. Uh -huh. а, то есть, почему люди ходят слушать про медицину, почему люди ходят слушать там, одно, второе, третье. Там очень много про... Опять же, там был большой блок про криптовалюту. То есть, собственно, это тоже интересно. И опять, это, это объясняет популярность таких проектах, таких вещей, таких статей, что у людей есть потребность, а как бы вот они смотрят вики, и они уйдут, смотрят еще где-то. Вот, поэтому нужно, например, в эту сторону развивать какие-то образовательные вещи. Вообще образовательные, Что, например, в случае там сакса очень табуирована в России. То есть все скрепы и прочие да. вещи. Ну, вот я не знаю, что можно скрепить, но, наверное, можно найти. А... Мы немножко отвлеклись, Да, конечно, мы да. отвлеклись, мы говорили про проверку фактов, про то, что Вики можно доверять. На самом деле зависит от раздела, действительно. То, что, опять же, в медразделе я не очень согласна с удовозовым, что там прям совсем всему нельзя доверять. В случае болезней, там, и правда, все довольно плохо. А в случае каких-то серьезных, там, активных вещей а в случае э, каких-то биологических процессов, то, что берется из учебников, из, э, э, ну, каких-то серьезной литературы, mm -hmm. там действительно очень сложно сделать ошибку, потому что, ну, у тебя фактически перенос. Плюс, э, есть, на самом деле, проекты, когда э, в, ты практически целиком и полностью, там, хидрость... Схема с авторскими правами, ты фактически полностью можешь перенести данные из, допустим, одной энциклопедии в Вики. Uh -huh. вот. А еще такой забавный момент, что Вики-то начиналась, собственно, как редактируемая энциклопедия. Собственно, у нее была в какое-то время редакторский состав. А, ну сейчас редакторского состава нет уже. То есть сейчас нет, это нет, все нет. исключительно волонтерство, да. люди сами... Все... Ну, то есть изначально это была Нупедия, которая просуществовала год как ага. коммерческий проект, а Википедия создавалась как, ну, потому что Нупедия была очень медленная, ну, надо же было редактировать, все это выпускать, проверять, вот, и, соответственно, добавили такую достройку в виде Википедии, которая э, вовлекала туда как раз не специалистов, которые делали бы это просто быстрее, а потом оказалось, что эта вещь гораздо быстрее развивается, активнее и нужнее, и она очень сильно пошла в рост, а я буквально там, типа, через пару лет там создали сразу как раз Wikimedia Foundation, которая была такой э, обслуживающей организацией uh -huh. сервера, uh -huh. одно, второе, третье, а потом уже э, тексты, которые были в Википедии, уже включили Википедию, и тот проект закрыли что, да, Давай проговорим еще вот этот момент, эм, просто не все его понимают, мне кажется. Что Вики а, нет э, Что... Даже не то, что нет редактуры, а то, что там нет главного, к которому можно обратиться, который придет все разрулить. То есть, один из главных аргументов, но это скорее даже не в среде там, популяризаторской тусовки, да, там извне приходящий, ага. что Википедия контролируется с Запада. Это там агентство Госдепа по насаждению знаний э, в общем-то, нам, нам это буржуазное знание не нужно. Угу. Вот, э, Они еще рептилоиды не забывай. Ну, да, статья про рептилоидов на Википедии, наверное, есть. А, в общем, как, как вот это на самом деле происходит? Нет никакой иерархии, это исключительно там ха хаос, анархия и... Ну, так. я же буквально... Ну, не... Есть лестница, да, я понял. Теорию, но но нету какого-то вот над... смотрящего, на органа. нет, нет. Да. Я, э, видишь, э, собственно... Основное, там, основная базовая вещь, которая была интересна в момент этого запуска, чтобы это все было автономно, и, собственно, это было именно властью народа. Uh -huh. То есть даже если... Возьмем просто как, как, как возможность, что, допустим, мы не, не можем сказать, мы не можем прийти к Джимми и сказать, сделай, пожалуйста, что-нибудь, поправь эту статью, про всем, со, совсем все неправда. Не вот, он скажет, типа, ничего не знаю, делайте сами. А он очень-очень абстрагировался от этого всего, mm -hmm. у него нет никакого влияния, собственно, он не сможет сделать. Если он придет что-то править, он будет наравне с другими авторами, ему придется доказывать, почему это он хочет удалить. Вот. А... В случае, например, какого-нибудь отключения серверов, то это тоже не самая простая задача, потому что, во-первых, их уже за тысячу, во-вторых, они все в разных странах, uh -huh. и они очень, они очень децентрализованы, и нельзя просто взять и, например, устроить блокаут всей Википедии. Вот это тоже достаточно сложно. Плюс еще куча бэкапов, поэтому ты можешь, конечно, попробовать взять и снести какой-то, не знаю, раздел, но потом окажется, что там, допустим, раздел в одной стране, там, не знаю, турецкая Википедия, которая заблокирована уже, год uh -huh. а, туда фактически ну а там же продолжают справки туда конечно в случае вики например там практически нельзя прийти с каких-нибудь vpn серверов потому что многие известные заблокированы ну, чтобы там не, вандо... не было вандализма uh -huh. вот но при этом а, есть способы об обхода и можно нормально писать и, и там турецкая вики несмотря на то что она заблокирована она продолжает потихонечку развиваться и это нормально обнадеживает Да, то есть доступ сложный, но возможный. Это то, что нам грозили, что там, типа, вот, вы там не поправите статью про, нарко, про, нарко, про э, изготовление наркотического сетёра. Да, да, Самое смешное, что ссылка была на госструктуру, в которой это было. Вот. То есть это было на официальном сайте, а, да, это забавная история, то есть, о том, как э, Роскомнадзор пытался заблокировать Википедию. И Ой, там не... еще смешной вот. момент, как они мирились, потому что РКН принес тортик Викимедии.ру э, на, на празднование. Ну, они случайно оказались в одном ресторане, узнали, что типа те ребята из ВМРУ, давайте мы с ними помиримся, и они вроде пришли к какому-то консенсусу. Это очень странно, а, что я, именно так происходит. Я, я, я, не <рекулирование> нет, я не искала бы здесь каких-то подтекстов, под потому что на самом деле ВМРУ тоже на самом деле сильно ничего не решает, и они тоже не, не имеют какой-то власти. Это все делает сообщество. Сообщество. Оно достаточно оно достаточно сложное Оно строится по какому-то такому принципу Что типа приходит новичок И этот новичок Сейчас есть просто телеграм-канал Если новичок узнает о том, что есть телеграм-канал открытый Приходит туда и спрашивает там помощи ну, там группа вот, Первое, что он слышит, это серия типа Деды разбирались, и ты иди разбирайся mm -hmm. вот, ну, это, это на самом деле сложно Там очень, несмотря на то, что там есть менюшки И какая-то структуризация есть Но как бы вывести это в голове Написано там много и сложно Редактор есть, я читал эти правила, точнее, я открывал статьи с этими правилами. Пугался и закрывал, так не, ну, я, по, я почитал чуть-чуть так, да, вот по верхам, типа, что, а, там, что, что считается надежным источником, что такое нейтральный стиль. Там вот через это... строчку не пишите, не пишите, не пишите, да? да. Ну так, между строчек читается, что, типа, уходи, уходи. Типа того, да, то есть сразу чувствуется, что что-то это дело, в общем-то, непростое. Самое Удел смешное, немногих... что вот у меня есть друзья, которые просили там что-то научить подсказать, у меня есть там э, некоторая такая памятка довольно короткая, которую я делала для них. И эта памятка, короче, там страниц на 20, она дает больше понимания этих правил, чем да, там же это, это же Википедия, то есть там ты читаешь эти правила, там ссылка на другую страницу с другими правилами, а там ссылка на другую страницу с другими да, правилами. Да, там еще смотри еще и список, да, да, да, это нормально. Ну, на самом деле это очень круто, потому что рассмотрено примерно все и почти все охвачено. То есть если оказывается, что ты с чем-то разобраться не можешь, ты значит просто не можешь хорошо искать. Самое главное, это просто ну, научиться искать информацию. В Google это не все так делают. Ну, типа «Эй, э, Алиса, расскажи мне, как редактировать Википедию». Вот. А вообще это вот какого-то минимальной базы ее толком нет. И сообщество... Опять же, тут есть большой перекос. Те люди, которые готовы помогать и которые довольно активные и добродушные, у них есть там на на странице описания есть, как правило, шаблоны, что типа, обратитесь, я помогу, там, что-нибудь mm -hmm. типа того. Их не видно, они, они не такие активные, как те, которые, типа, а, сейчас, ну типа, идите отсюда. Вот. Идите ну, как, разбирайтесь как, как везде, в любой тусовке. Да-да-да, а, да, это абсолютно нормально. То есть, есть такой видимый перекос. Вообще, вот, мне показалось, что... Обсуждения, которые там идут, я вот почитал несколько обсуж... ага. обсуждения страниц, обсуждений правок. Это на самом деле довольно интересная штука. Очень сильно напоминает то, что мы обсуждали с Сергеем Гавриловым про дебаты. Ага. То есть это реально такая битва умов происходит, да, битва, <свят> <свят> битва источников. То есть человек пишет... Это, это ты нашел хорошее обсуждение. <свят> а, да. <свят> но там есть, на самом деле, опять же, правило, что там нельзя оскорблять, то есть там есть какое-то вот э, регулирование социальное, но, как правило, очень сложно. То есть ты натыкаешься на человека очень эмоционального, который такой, я пришел делать, а вы мне не даете. Ага. И ты ему, вот, ну, правило, ну вот, извини, конечно, ты вот не со мной споришь, ты как... Посмотри, что там. Ну, да, да, да, я понимаю, что уровень бывает разный да. и... Эм... Жаркость дискуссии тоже сильно варьируется, видимо, еще, наверное, от темы. Вот, вот поэтому, да, от темы тоже очень много зависит. Вот поэтому, собственно, есть люди, которые подводят итоги, которые приходят, читают эту ветку раз в год. Ну, как-то просто очень медленно все это происходит. Ну да, не вот. живой час. Ну, в этом тоже есть свои преимущества, ты можешь спокойно обдумать ответы и ответить. А учитывая то, что там любые изменения сохраняются, ты можешь совершенно спокойно, даже если там что-то изменит, пойти в историю правок и посмотреть, что на самом деле было. Вот. и... Да, это То есть человек, который имеет такие права, он может подвести итоги и сказать, что, типа, ну, вот этот человек был убедительный, оставляем его да. версию, например. Прикольная практика, мне кажется. Это, это даже а, показалось, что это интересно в этом участвовать, что это такой азарт, типа, всех убедить, что я тут прав, значит. Доказать всему миру, точнее а Трем потом... чувакам, которым еще интересно Почему-то эта статья, да А что... потом ты уходишь, переворачивая сто стол со словами Да пошло все к черту ну, типа На самом и... деле так и выглядит <свят> и <свят> больше ничего не многи Многие люди, которые были очень крутые и активные Которые там начинали Вики, они сейчас практически ее не занимаются То есть, ну, как бы есть люди, которые занимаются Развитием Рувики, такие региональные представители, собственно А есть те люди, которые были Там, типа, самое первое время Они были активными, они что-то писали Но просто, Вики, нельзя быть долго, если ты в чем-то не заинтересован. То есть, Вики она закрывает какую-то твою потребность. Тебе uh -huh. там, например, хочется кого-то образовывать. Это хороший вариант. Хочешь писать про порноактеров? Пишешь про футболистов. Да, хочешь писать про футболистов, пишешь про футболистов это тоже хорошая ниша. А, хочешь самоутвердиться в обсуждениях, не пишешь статьи, участвуешь в обсуждениях. Собственно, это тоже вполне себе вариант. Хочешь, там много фотографируешь и считаешь, что статьи на Вики очень плохие, ради Бога, иди заливай статьи, делай описание, загружай их в статьи и все. Это, это, это, это тоже очень хороший вариант сейчас например появилось приложение на телефон где ты можешь сразу же загрузить фотографию ты условно сразу сделал сразу загрузил на склад и это прям ну, который викимедия Commons uh -huh. сделал сразу описание и все вот у тебя на коленке уже сделано тоже очень хорошо а, правильно я понимаю что новые статьи появляются просто из-за энтузиазма людей которые хотят написать новые статьи то есть вот например что нужно сделать чтобы про подкаст крит мыш появилась статья в википедии Нужно, а, чтобы кто-то ее написал? Нет, к сожалению, это не, не подойдет, потому что крит мышь, несмотря на всю прекрасность, не проходит критерий значимости. Это слишком ага. маленькая вещь. То есть, То есть нужно, есть... чтобы он Нужна аудитория, да. Mm -hmm. Знаешь, что может пройти? Бибисишный uh, подкаст, который идет уже там лет сколько-то. Ну, mm понятно. -hmm. Деся mm -hmm. да. Десятки. Вот он пройдет. Uh, mm -hmm. Может быть, пройдет. Uh, ну, опять же, это зависит от аудитории, это зависит от. Бэткомедиан, по-моему, проходит. Ну, вот что-то такие вещи. Mm -hmm. То есть это все uh, нужно смотреть. Это все на память невозможно запомнить. Ты просто. Понимаешь, что, например, у тебя есть потребность написать про что-то, ты идешь и читаешь, получается у тебя или нет. Подходишь ли под какой-то критерий или нет. То есть, если к вам придет Путин, про вас будет статья. Скорее всего. Вот. Надеюсь, не придет. Это будет очень страшно. Слушай, если он хоть с кем-то захочет поговорить вживую, пускай лучше приходит. Ну ладно. Uh, ну, то есть это все uh, очень гибко, несмотря на то, что есть условные серьезные правила, это все довольно гибко и во многом даже сообщество решает. То есть, uh, как, собственно, отслеживаются правки это самая важная вещь, почему, например, старые статьи так и висят в плохом виде, а uh -huh. с новыми хоть что-то происходит? Вот, uh, там есть uh, инструмент отслеживания. То есть, ты, когда заходишь на загромную страницу, там сбоку есть новые статьи и новые правки. Uh, всего, опять же, по статистике, которую я сегодня смотрела, получается, что в среднем uh, создается примерно 100, типа 190 статей в день. Uh -huh. а, но ты же понимаешь, что из них остается мизер, и они все, знаешь, там из серии типа дядя Вася, мы там хороший человек, он вчера вытащил там, не знаю, кого-нибудь из проруби, условно. Такие-такие вещи тоже встречаются. Я, я встречала очень хорошее описание: кто-то пересказывал то ли сказку, то ли то ли какую-то книжку, что, типа, знаешь, таким очень немножко стендапским таким забавным языком. Почему-то удалили я, очень печально. Очень-очень хорошо было. Жаль, не заскриншотил. Чувак, если ты меня слышишь, напиши, пожалуйста, еще раз. Это, да, это удаляется никаких там... То есть, если ты злостный вандал, если ты делаешь какие-то плохие правки, реально некрасивые, то тебя могут найти по IP и заблокировать, собственно, заблокировать IP. Вот, если... домой угрожать. Да, вообще в другом городе. А потом окажется, что это джунглик. Пробить собаку. Не смотрел, да? Нет, видимо, нет. В пустоту пошутила, сорян. Кто-нибудь поймет, я уверен. Хорошо. собственно, и там. Я уже говорила изначально про инструменты, которые делаются, и сейчас там есть очень хорошие инструменты подсвечивания правок, то есть э, там есть цветовая градация, в которой, например, искус искусственный интеллект, насколько он возможен mm -hmm. интеллект, э, он по каким-то, опять же, своим каким-то алгоритмам просчитывает, насколько добротная эта правка и подсвечивает. Что, например, если красная, то скорее всего мондаризм можно не читая откатывать, удалять, что там, ну и там дальше mm -hmm. уже там желтая, жёл оранжевое, что-то такое, вот. И э, люди, которые э, занимаются относительно э, Постоянно, какими-то отслеживаниями, проверками, еще чем-то, они э, проверяют в том числе эти списки вот, и смотрят, насколько там все плохо, и могут там что-то почистить. То есть, ну, как бы враг не пройдет. И, собственно, многие сидят в э, Вике именно по такому принципу: что враг не пройдет, я тут на страже и вообще дозором обхожу. И это нормально, это очень хорошо, но таких mm -hmm. людях вообще вся Википедия держится. Вот. Еще есть такого момента: что э, если, допустим, что-то будет написано в другой статье какой-то старой, там есть энное количество людей, которые следят за этими статьями. То есть, как правило, если делаешь какую-то правку, даже если это мелкая, зачастую настройки выставлены так, что эта статья попадает тебе в список наблюдения. И ты потом, когда заходишь в этот список, видишь, что ага, вот здесь что-то появилось, пойду посмотрю, uh -huh. что. Если там какой-нибудь там, не знаю, про... Про, -про, про Милонова, что он, не знаю, котик, ну, может быть, его долго и не удалят, может, так себе вандализм. Ага. Вот, ну там обычно другое пишут, но удаляют тоже быстро, но сначала делают скриншоты и отправляют в медиа. Почему-то. Хотя казалось бы. Ну, в общем, давай тогда подведем некоторые Вообще, весь этот разговор затеивался с одной единственной целью, чтобы у людей, которые вот там потребляют значит, популярный контент, у них не возникало такого отторжения, как тот произносит слово ⁇ Википедия ⁇ Потому что оно периодически у многих людей возникает. И будет. И, И будет, это наверное, нормально. Да. А, ну, в целом, вот давай так, bottom line. Википедия надежный источник. Да, сколько там, вот, если прикинуть в процентах, ненадежной информации, как ты думаешь? Черт возьми, а, ну это, да, это да. все очень сильно зависит от, то если есть... вы читаете политическую какую-то статью, то надо а, то, то, то, что да, то, что относится к горячим темам, оно скорее uh -huh. всего будет максимально выверено, потому что там такое, такое количество заинтересованных людей просто невероятно. Uh -huh. Вот, а вообще есть формальные критерии, то есть ты смотришь на объем, ты смотришь на количество источников, тебе даже многое скажет ее оформление, насколько оно аккуратное и неаккуратное. А дальше там, опять же, может быть там есть статус и звездочки, может быть еще что-то. То есть если это в целом похоже на правду, то этому скорее всего можно верить. То есть как с любым источником информации, да, да хоть и вторичным, да? а нужно проверять, что ты читаешь, а не, не просто. Не, в случае Вики можно спокойно положиться, потому что вроде как есть инное количество людей, которые проверили. Угу. Ну да, вот это как преимущество в Википедии против других источников, да, то есть... Э, ну, есть там, тысяч. например, условные ведомости, в которых тоже есть ряд политика, там то есть, там есть э, издатель, там ну, да. редактор я имею прочь. в виду пер первичный. А, ну, самое новое в Вики не появится, потому что там должна быть ссылка. То есть понятно, что там земля вращается вокруг солнца, ссылку ставить не надо, да, это слишком старый источник, чтобы поставить на него ссылку. <laughs> Но, для многих надо, ну, как выяснится, Ну, на самом деле, хуже не будет, скажем так. А для каких-то вещей, действительно, ну, как Любой факт, любой добавленный факт, он требует подтверждения. Хорошо, если он будет хорошо оформлен. Это просто, ну, это, это уже мы уходим в э, уважение к читателю и к пользователю. А, ну, и и еще, еще один, э, ну, не вывод из нашей дискуссии, угу. да такой факт, что Википедию часто критикуют те, кто ни разу не пытался в ней что-то править. Ну, так, по-хорошему, да, не вандализмом Фактически, заниматься, да. а, а, а нормально. То есть, если вы хотите действительно прочувствовать, как это изнутри выглядит, попробуйте сделать что-то полезное в Википедии. Ну, да, это... Это, кстати, не очень сложно. Если кому-то сложно, напишите мне, я подскажу. Надо кучу правил прочитать сначала. Или ты вышлишь этот список 20-страничных? Нет, я не вышли, я просто скажу, какое правило читать. Хорошо. И есть еще одна очень классная практика. Вот мне она понравилась, я думаю, что... Если у нас слушают учителя или преподаватели, или еще кто-то, это очень интересная вещь, чтобы попробовать. Вместо того, чтобы запрещать студентам или школьникам mm -hmm. пользоваться Википедией, лучше дать им задание написать статью в Википедии по всем правилам. О, oh, я тебе сейчас тоже могу рассказать хороший пример. Был в... Блин, я забыла университет. Какой-то, по-моему, какой-то уральский университет. Там есть один активный википедист, преподаватель, который решил строить эксперимент и сделать типа, для студентов такую возможность получить до Uh -huh. И там, ну там было создано энное количество статей, что-то было даже в целом неплохо, такое неоднократно затевалось, что-то даже получалось. На самом деле тут вопрос э, мотивации. То есть, как оказалось, хорошая оценка, она не сильно мотивирует учеников, то есть они лучше пойдут в столовую посидят, чем что-нибудь напишут. Дополнительная пятерка кому она, боже мой, нужна. Потом еще оказалось, что э, когда разбиваешь на группы, то там начинается перекладывание ответственности. Типа, я вот не напишу, тот напишет. И там тоже, там тоже оказалось довольно сложно. Тут надо заинтересовывать очень хороший пример, невероятно крутой пример у, у армянской Вики. У них сильная диаспора, и они сами по себе очень они очень мощные, и у них есть крутой офис, который именно вот на сбор людей, предназначен на обучение, они сидят в редакции, им выделило правительство, они сидят в здании редакции, и они делают обучение учителей. У них есть там во время школьных каникул они собирают учителей и делают э, из них э, таких протовикипедистов mm -hmm. которые потом работают со школьниками и у них для школьников э, есть э, вики такие лагеря, короче, они их из-за того, что опять же это диаспора них много куда вывозят, они там ездили в Ливию еще куда-то, то есть они прям очень круто это делают, при том, что я как то сравнивал объемы, ну это же э, некоммерческие организации, они обязаны показывать свои доходы, и э, я сравнивал на тринадцатый год доходы армянской веки, наши русской, ну там в пересчете на единую валюту, оказалось, что у наших денег э, было, по-моему, чуть-чуть побольше, а результатов сильно меньше, ну то есть вот э, мы мотивированность это вот прям очень важный факт и зависит от того что тебе надо то есть главное пойми чего ты хочешь что ты вики а потом уже иди делай то есть если тебе нужно чтобы там э, были правильные факты иди про факты кто же тебе мешает Скажу еще несколько слов благодарности. Спасибо за то, что вы нас слушаете, спасибо за то, что вы нас поддерживаете. Мы бы эти 10 эпизодов точно бы не протянули, если бы никто, никто точно нас не поддержал. Мы бы, скорее всего, перестали этим заниматься. Поэтому спасибо вам еще раз. Спасибо, что были с нами весь этот разговор. И встретимся с вами через неделю. Не забудьте пошарить этот подкаст своим друзьям. В общем, view, лайк, like, share или share и так далее. И Аня, спасибо еще раз, что была с нами. Да не за что. Я рад.